Здравствуйте, меня зовут Анастасия, и этот урок я записываю специально для проекта Валим из офиса. Сегодня я научу вас делать 3D обложки для ваших инфопродуктов. Какой бы инфопродукт вы ни продавали на своем сайте, ему обязательно нужна красивая визуализация. Я покажу, вам, как работает специальная программка, в которой вы можете сделать обложку для книги, для CD диска, для DVD диска и так далее. Вот такую обложку я сделала для своего бесплатного продукта для видеоинструкции. Прежде чем делать любую обложку для любого продукта, вам необходимо сделать, подготовить три как минимум файла. Первое это непосредственно главная часть обложка. Я вот сделала картинку, добавила к ней необходимую надпись. Далее нужно сделать оборотную сторону. Для простоты я сделала просто прямоугольник в цвет. Вы же можете здесь что-то написать дополнительно. И боковинка, корешок, на которой также можно написать, например, название курса или имя автора. Далее мы заходим в программку, которая называется 3dpack.com. Ссылочка будет под видео. И здесь сверху выбираем, какой продукт мы будем делать. Книжку, CD с коробочкой, просто 3D коробочку. CD-коробочку и DVD-коробочку. Я выбираю DVD-коробку. У меня, соответственно, подготовлены файлы, ориентированные на прямоугольник. Если вам нужно CD-коробку и диск, у вас, соответственно, должны быть файлы с квадратной ориентацией. Вот здесь вот я выбираю файл. В первую очередь я выбираю обложку. Далее выбираю оборотную сторону. Далее выбираю корешок. И жму кнопку «Создать 3D коробку». Сейчас формируется изображение. Просто с помощью мышки мы можем выбрать самый удачный ракурс. Я оставлю вот так вот. Программа предлагает сохранить это изображение в трех форматах, но поскольку программа бесплатная, она хочет, чтобы на этом изображении сохранился ее логотип. Чтобы нам потом этот логотип не вырезать, мы сделаем проще. Мы сделаем просто снимок экрана. И сразу я сохраню эту картинку уже в нужном мне виде. Вот такой простой способ сделать абсолютно полноценную 3D-обложку для вашего инфопродукта. Это был урок, подготовленный специально для проекта Valenazefice. Всем пока!